Эх. Да, какой-то пин грустный в последнее время. Опечаленный мой, что у вас стряслось? Да вот, мой Биби опять пропал куда-то. Письма нихт, телеграммы нихт. Я волноваюсь, вдруг что случилось? Поразительно! Как бесчувственно иногда бывает молодежь. Где их благодарность, где их привязанности? Что поделает, уж так они устроены. Между прочим, когда вы проектировали Биби, то не предусмотрели самого главного – чувство привязанности. Эх, разве возможно это предусмотреть? А как же? Не только можно, но и необходимо. Сердечная привязанность творения – это первое, о чем должен позаботиться истинный творец. Э, разговор то говорить всякой может э, а вот попробовал бы сам сделать так так а -а -а, и попробую и сделаю я докажу что настоящий творец способен на многое А теперь самое главное — привязанность. Если вовремя позаботиться о самом главном, творение никогда не забудет своего Творца. Мы в самом эпицентре грозы. Если стихия не утихнет раньше времени, природное электричество сделает свое дело. Давай, давай, еще сильнее. Получилось! Получилось! Оно живет! Ласяж! Ласяж! Открывай! Медведь пришел! Это ты, Копатыч, что случилось? Так вот, хотел тебя на рыбалку пригласить. Да, Копатыч, спасибо, заботливый мой. Но лучше как-нибудь в другой раз. Это кто у тебя там? Никого. Иду, уже иду. Никого. Зашиби меня, пчела. Ну, надумаешь, заходи. Фу, фу, нельзя! Нет, нет, не трогай, нельзя! Прекрати, прекрати сейчас же! Фу, фу, фу! Да что ты будешь делать, а? «А, лосяши «Спаси меня, Копатыч!» Я все сделал так, как написано в старинных книгах, и мне удалось его оживить. Но я, видимо, перестарался с чувствами. Он привязан ко мне слишком сильно и не отпускает меня от себя ни на шаг. И я так измучился! Сейчас мне удалось запереть его, но это ненадолго. Скоро он вырвется и побежит сюда, за мной. Это он, он уже здесь. Да, может просто сквозняк? Хотя, пожалуй, нет. Надо же, принеси, пронеси, пронеси. Тихо! Ты слышишь? Нет? А где же он, этот, твой? Вот он. <гум> <гум> — Так ты его что, из глины лепил? — Ну, кто ж так лепит? А обжигать-то, обжигать-то кто глину будет? Вот он и растаял от дождя-то. — Да, в общем, хорошо, что ты у нас не гончар. — Бревну я уж заменил, осталось только дверь новую навесить. В расчеты закралась ошибка. Наверное, самое главное — непривязанность — Hoff «Самое главное...» «Да-да, самое главное — это самостоятельность».